Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч И сегодня я решил ответить на несколько частых, на мой взгляд, вопросов Которые возникли у вас после просмотра моего видео о процессорах AMD Ryzen И о их сравнении с процессорами от Intel Так что если вы его еще не видели, то ссылочка будет в описании к видео Советую для начала посмотреть, чтобы понимать о чем мы здесь будем говорить Первый частый и достаточно глупый вопрос Точнее даже не вопросы, а комментарии, Мол, в тесте Battlefield 1 i7 6700 загружен на 70%, а Ryzen лишь на 40%. И многие говорят, ах какой молодец Ryzen, скоро i7 совсем загнется, Ryzen будет править миром. Но прошу взглянуть вас на вот эту картинку. Здесь у нас тот же Ryzen 7, его 16 потоков, 8 из которых загружено либо на 0%, либо на 5.10. В чем же соль, спросите вы? Да в том, что Battlefield 1, вышедшая в принципе недавно, она поддерживает лишь 8 потоков. На остальные 8 потоков ей, честно говоря, глубоко начихать. Хотя, как вы понимаете, 12 и даже 20 поточные процессоры, допустим 6950X от Intel, они вышли достаточно давно. Но оптимизацию под многопоток у одной из самых популярных и можно сказать массовых игр никто, как вы видите, не делал. Что в итоге мы имеем? У i7 8 потоков, загруженных на 70%, у Ryzen 16 потоков, 8 из которых также в среднем загружено на 70%, а остальные тупо простаивают. Да, для целей фоновых задач, типа торрентов, антивируса, браузера или стрима, это на самом деле Круто, но вот для данной игры это бесполезные 8 потоков, которыми она не пользуется. Именно поэтому FPS у Ryzen в данном случае ни на йоту не выше, чем у i7. И да, я думаю, что загрузка в 70% Для i7-6700 То есть не самого нового процессора И не самого лучшего в линейке i7 Не самым лучшим разгоном По шине и с достаточно слабой Памятью в очень процессора-зависимой Игре, это на самом деле Прекрасный показатель Если бы мы взяли, допустим, i7-7700K Разогнали его до 5 ГГц а Взяли бы к нему хорошую память Которая бы немножко освободила Загруженность процессора То мы бы на самом деле получили результат в районе там 50-60 процентов загрузки. Я думаю, что 40 или 50 процентов от оставшейся производительности на самом деле для стрима вам хватит за глаза. Но вы на самом деле можете оставаться при своем мнении сколько душе угодно и ждать пока Battlefield 1 начнет поддерживать более 8 потоков. Второй вопрос, часто задаваемый, мол, чего я не мог взять нормальную память? Взял какое-то говно от HyperX на 2133 МГц и еще гоню на платформу m 4 за то, что на ней не удается разогнать эту память. Вот вам мой ответ на ваш вопрос. Та же память Hyper, разогнанная мной вчера до 3175 МГц на i7. Простым увеличением напряжения до 1.35 и легким поднятием таймингов до 191919422 t Итог, проблема не в хреновой памяти, как вы заметили, а в хреновой неоптимизированной платформе M4. И да, друзья, отвечая на другую часть вопроса, скажу, что ради процессора я не буду морочиться и отдельно покупать специальную память. HyperX стоит у меня уже два года, это отличная память, ни разу меня не подводившая. Я только сменил DDR3 на DDR4 полгода назад и, собственно, после этого туда не заглядывал. А теперь представьте, что у вас уже была память DDR4 типа HyperX. И тут вы решили перейти на AMD. Вы либо потеряете в производительности, ибо данная память на AMD не будет гнаться, либо вы потеряете деньги на перепродаже памяти и покупке нового комплекта. При том, что память на данный момент на всех рынках во всех странах она жутко дорожает. Это заметили в принципе все. Третий вопрос. Вопрос о стоимости. Опять-таки возвращаемся к деньгам. Мы видели по тестам, что i7 в играх примерно равен Ryzen. Ну, не будем говорить про синтетику сейчас. Но, мол, i7 выйдет дороже, многие говорят. Ну, давайте сравним мы возьмем i 76700 6700 который мы будем гнать по шине к нему простенькую материнку, чтоб не париться с биосом, мы возьмем например S-Rock'овскую Z170 то есть не самую, как вы понимаете, дешевую и огромную башню ThermalRite uh, Macho 120 uh, в итоге у нас получается порядка 400 евро в Computer Universe то есть вся вот эта сборочка с огромной башней вторая связка у нас будет из 1700 процессора от AMD за 327 евро брать во внимание скидков мы на самом деле не будем, поскольку в отечественных магазинах таких скидок вы не найдете, да и в Computer Universe скидка не будет длиться вечно, она связана с ажиотажем спроса и скоро она соответственно исчезнет. Ну и также мы возьмем простую плату на B350, самое дешевое, что только можно было бы найти. Кулер у нас будет боксовый, потому что он идет в комплекте и за счет этого соответственно у нас идет небольшая экономия. В итоге данная сборка обойдется вам в 390 евро. Как результат, мы имеем 10 евро экономии или 700 рублей. На чем мы сэкономили? Мы сэкономили на качестве материнки, на кулере и на возможности дальнейшего разгона, потому что материнка слабая и слабый кулер нам разгон не обеспечат. Но как-то явно мы не экономили на новой платформе, на новом процессоре и так далее. Выходит на самом деле глупая экономия. Можно, конечно, не гнать и взять процессор AMD Ryzen 7 1700X, но тогда стоимость будет уже те же 400 евро вместе с материнкой. Да, мы могли бы взять, накидать в корзину i7-7700K, взять дорогую плату на чипсете Z270 и потом сравнить все это дело со стоимостью Ryzen. Но согласитесь, тот, кто хочет сэкономить, он делать такое явно не будет. Вывод простой, хотя красные подтянули качество процессоров, их производительность на ядро на самом деле стала очень даже хорошей, но времена экономии на AMD... Они куда-то ушли То есть если вы хотите действительно сэкономить То вы можете взять там какой-нибудь FX а Соответственно на них цены сейчас упали ниже плинтуса И к слову о стоимости памяти Я учитывать ее не стал Ибо действительно можно найти для Ryzen память Самсунговскую дешевую Которая подается разгонную до 3 ГГц так и для i7, в принципе, можно найти память, которую можно легко разогнать. Тут заморочка лишь в подборе нужной памяти, то есть не все смогут ее подобрать, не все смогут взять дешевую память и разогнать ее и так далее. Соответственно, нету никакой проблемы в цене, есть лишь проблема в подборе. Ну и последний комментарий, он заключается в том, что многие говорят, мол, скоро игры будут делать под 16 потоков, скоро AMD сделает новые процессоры под AM4 и исправит свои косяки, а сама платформа AM4 долго не будет меняться. И сделали затаром на будущее в заботе о нас, чтобы мы как синие не меняли процессоры каждые 2-3 года. Да, друзья, ее сделали надолго, но не друзья, ее сделали таковой не в заботе о вас, а по несколько иной причине. Потому что по экономическим причинам AMD сейчас не может каждые два года менять конвейер и, соответственно, строчить новые процессоры, как это делает Intel. Разработка и отладка не стоят денег, поэтому пока сок из процессоров не выжмут на платформе М4, будут сидеть на ней до последней капли. Именно поэтому запускают конвейер сырые процессоры которые имеют свои косяки, ибо отладка всего этого занимает определенное время. А время, как вы знаете, это несомненные деньги. Что же касается 16 потоков, то мне вечно приводят в пример игры типа Ashes of Singularity. Господи, кто вообще играл в эту игру? Кто не знает, что она делалась и оптимизировалась при поддержке AMD. Да и в целом, с каких пор рядовая игра стала вдруг показателем развития отрасли. Все консоли имеют максимум 8 потоков. Все Те игры текущие, они оптимизированы в лучшем случае под 8 потоков. Хотя процессоры от Intel а на 6 ядер 12 потоков и выше количеством ядер а, существуют уже давно. Да, недавно появилась Watch Dogs 2, которая поддерживает 16 потоков, но там, друзья, несколько иная ситуация. Watch Dogs 2 это очень требовательная игра, с очень плохой, на мой взгляд, оптимизацией. То есть она даже на топовом железе очень сильно тормозит. Да, соответственно, если бы там не было поддержки 16 потоков, то было бы вообще непонятно, на каком железе можно в эту игрушку поиграть, чтобы у тебя ничего не лагало и был просто отличный FPS вот, поэтому 16 потоков ей просто необходимо ну, можно сказать, что не все игры на текущий момент, они будут поддерживать 16 потоков, в ближайшие два года, я думаю, что такого не будет то есть, единичные случаи такой поддержки, я хотел вам сказать сегодня не о том, что процессоры от AMD плохие или что-то типа того, я о том, что не нужно слепо закрывать глаза на косяки AMD, обсуждая косяки Intel'а, у Intel'а их тоже дохрена и мы все о них знаем, это и жвачка под крышкой и смена платформы каждые два года и малое количество ядер потоков за высокую цену и похожесть одного процессора на другой как две капли воды но ребята косяки Intel а, они никоим разом не уменьшают косяков AMD. поэтому когда вы выбираете выбирайте что хотите но сделайте выбор объективно в зависимости от того что вам действительно нужно не сводите все к слепой вере в Intel или AMD. то есть если бы я сейчас покупал компьютер для стрима я бы брал его на райзене. Если бы я покупал компьютер именно для игр, то я бы взял его на 7 потому что нахрен мне райзен был бы не нужен. А Вот какая-то такая философия. Всем еще раз спасибо, с вами был Билыч. Если вы со мной согласны, жмите лайки, а не согласны, жмите дизлайки. До новых встреч, дорогие друзья, и всего вам самого-самого наилучшего.